Все global Network рассмотрим в кабинете, каким образом сделать апгрейд, то есть обновление членства. Предварительно мы с вами должны обязательно пополнить кошелек извне, в раздел финансы идем, или вы можете перевести от одного участника к другому или в дальнейшем из заработанных денег. В разделе финансы выполнить депозит. И здесь предложены вам варианты, каким образом вы можете пополнить. В последние дни у нас еще добавилась система Pair, где можно пополнить прямо в долларах. Можно скрипты, а здесь можно и напрямую в долларах. Пишем необходимую сумму. Учитываем комиссию 5%. Поэтому на платежной системе у вас необходимая сумма должна быть. Здесь с учетом вы видите 10,5 долларов. Нажимаем на Payr. И система выбрасывает э, на ваш кошелек. Вы заходите, выбираете соответственно в долларах. Если у вас в рублях, то переводите в доллары. Все как обычно. Но поскольку в нашем кабинете уже пополнилась сумма предварительно, поэтому мы сейчас зайдем в раздел «Upgrade account». В этом разделе мы выбираем, на каком членстве будем заходить. Но поскольку на старте, поэтому можно выбрать или «Silver» или «Gold». В данном случае мы выбираем «Сильвер», поскольку вы видите, здесь на балансе уже есть сумма. Там, где есть сумма, нажимаем и зеленую кнопку. Не забудьте еще раз здесь внизу прочитать все условия на каждом членстве, начиная с «Фри» и заканчивая максимальным статусом, максимальным членством. Перевод вы тоже можете сделать. Итак, нажимаем на зеленую кнопку. И мы можем здесь так. Давайте посмотрим, о чем нам здесь говорят. Учетная запись успешно обновлена до уровня Silver. Все отлично. Вы видите вверху переводчик, чтобы обратно на оригинал. Нажимаем на английский. И где проверить, что действительно у нас квалификация Silver. Мы с вами можем идти в раздел «Профиль», «Статистику». И здесь вы видите сильвер. Что происходит дальше? Идем на первую страницу. Но также вы можете зайти в профиль, профиль, и в раздел матрицу. Матрицы у вас тоже уже будет не зеленый, а серебристый кружочек, серебристый. Так, дальше. И вы теперь видите, сколько дней будет до следующей квалификации. Но, по сути, 30 дней. 30 дней. И каждый день это число будет меняться. Вот таким образом просто сделать апгрейд. Всем успехов до следующей встречи.